Доброго времени всем суток. Сегодня тема травма отвергнутого». Такая известная глобальная тема. Посмотрим в словарях, что означает слово отвергнутый. Отвергнутый. Словари дают несколько синонимических определений: отвергнуть, отстранить, отказаться, не терпеть, не допускать, выставить. Нередко люди с трудом улавливают различие между двумя понятиями: отвергнуть и покинуть.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 Из пяти травм чувство отвергнутого управляется первым, а это означает, что причиной подобной травмы в жизни личности возникает раньше других. Душа, вернувшаяся на землю с целью излечения этой травмы, отказывается отвергнутой с самого момента рождения, во многих случаях даже раньше. Подходящий пример – нежелательный ребенок, появившийся на свет по случайности. Если душа этого младенца не справилась с переживанием отвергнутой, то есть не сумела остаться сама собой, пребывать в благополучии, несмотря на принятие, непринятие, то он неминуемо будет переживать состояние отвергнутого. Яркий случай – ребенок не того пола. Существует масса других причин, по которым родитель отвергает своего ребенка. Нам же здесь очень важно понять, что только те души, которые необх... те души, которым необходимо пережить опыт отвергнутых, привлекаются к родителю или родителям определенного типа. Эти родители неминуемо отвергнут этого ребенка. Очень часто бывает, и так что родитель не имеет намерения отвергать ребенка. Тем не менее, ребенок чувствует себя отвергнутым по каждому даже мелкому поводу. После обидного замечания или когда кто-то из родителей переживает гнев, нетерпение, если рана не залечена, ее очень легко рас, рас, ну, растеребить. Человек чувствует себя отвергнутым, не Все события он интерпретирует через фильтры своей травмы и чувство, что он отвергнут лишь обостряет, хотя, возможно, и не соответствует действительности. С того самого дня, как младенец почувствовал себя отвергнутым, он начинает вырабатывать маску беглеца. Мне много раз приходилось наблюдать, лечить регрессии э, в зародышевое состояние. И, и женщина, вот, которая рассказывает, я убедилась, что человек с травмой отвергнутого, отвергнутого еще трубы, в утробе матери –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 я прошу тебя заметить, что отныне до конца книги я буду употреблять термин «беглец» для обозначения личности, страдающей комплексом отвергнутого. Маска беглеца – это еще одна новая личность, характер, развивающийся как средство уклонения от страданий отвергнутого. Эта маска проявля... проявляется физически в виде ускользающего телосложения, в виде то есть, тела или части тела, которая как будто хочет исчезнуть.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 много ли ты видел людей с идеально симметричными сторонами лица? Когда я говорю о неукомплектованном теле, то имею в виду те участки тела, где как бы не хватает целых кусков. Ягодицы, груди, подбородок, лодыжки, немного меньше икр, впадины в области спины, грудной клетки, живота. Увидев, как держится такой человек, плечи сдвинуты вперед, руки обычно прижаты к корпусу. Вот так. И так далее. Мы говорим, что его тело скручено. Создается впечатление, что что-то блокирует рост. Что что-то блокирует рост тела или отдельных частей тела. Или как будто э, одни части тела отличаются от других по возрасту, а некоторые люди вообще выглядят как взрослые в детском теле. Деформированное тело...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 или улетать на Луну, в Астрал. Нередко эти глаза наполнены страхом. Наблюдая за лицом беглеца, ты можешь буквально почувствовать в нем маску, особенно в глазах. Ему и, и самому часто представляется, как будто на мир, э, смотрит на мир сквозь маску. Некоторые беглецы признались мне, что ощущение маски на лице у них иногда не проходит целый день. У других же оно длится по несколько минут. Не так уж важно, сколько оно длится. Важно то, что это их способ не присутствовать в этом, что происходит вокруг. Не присутствовать, чтобы не страдать. Наличие всех перечисленных признаков указывает на то, что травма отвергнутого очень глубокая, значительно глубже, чем у человека с естественным признаком, например, только с глазами беглеца. Если телу присуще, скажем, половина признаков беглеца, то можно предположить, что этот человек не носит защитную маску не все время, а около половины это может относиться, например, к человеку с достаточно большим телом, но маленьким лицом и маленькими глазами беглеца. Или к человеку с большим телом и очень короткими лодыжками. Если понаблюдать не все признаки отвергнутого, значит и травма не столь глубока. То есть, ну, то есть, чтобы понять, что травма очень огромная, то это, в принципе, значит все тело поражено этой травмой.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 Собственный мир на Луну. Одна женщина рассказывала мне, что в школе чувствовала себя туристкой. С другой стороны, ребенок такого склада хочет, чтобы его заметили, хотя не уверен в, своей, в своем праве на существование. Я вспоминаю одну девушку, которая спряталась за шкаф. В тот самый момент, когда ее родители встречали гостей на пороге дома, когда заметили, что ребенка нет, все бросились ее искать. Она не выходила из своего убежища, хотя хорошо слышала, как нарастает тревога взрослых. Она говорила себе «Я хочу, чтобы они меня нашли. Я хочу, чтобы они меня приняли, что я существую». Эта девочка была настолько неуверена в своем праве на существование, что и строила, устраивала ситуации, которые э, бы это право подтвердить. Поскольку размеры тела такого ребенка меньше средних, он нередко напоминает куклу или некое хрупкое беззащитное существо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 Если ты знаешь себя в описании человека, который чувствует себя отвергнутым, это означает, что ты пережил такое чувство по отношению к родителям одного с тобой пола. Именно этот родитель первый бередит уже существующую рану. И тогда вполне нормальными человеческими становятся непринятие, нелюбовь по отношению к этому родителю, вплоть до ненависти. Роль родителей одного с нами пола заключается в том, чтобы научить нас любить, любить себя, давать любовь. Родитель противоположного пола должен научить позволять любить себя и принимать любовь. Не принимая родителей, мы столь же естественно решаем не, не использовать его как модель. Если ты видишь, что это твоя травма, то знай, что именно этим непринятием объясняется твои трудности, будущий одного пола с нелюбимым родителем. Ты не можешь принять себя, любить себя. Беглец не верит в свою ценность, он сам не ставит себя ни во что. По этой э, причине используют все средства, чтобы стать совершенным и обрести ценность, как в собственных глазах, так и в глазах окружающих. Слово «никто» излюбленно в его словаре, причем с одинаковым успехом. Он э, применяет его к себе и к другим. Мой начальник сказал, что я никто, пришлось уйти. В хозяйственных вопросах моя мать никто, мой отец просто никто. В отношениях с моей мамой таким же оказал, оказался и мой супруг. Я не суждаю его за то, что он ушел от меня. В Квебике а, предпочитала слово ничто. Я знаю, что ничто а другие интерес, интереснее меня. Я знаю, что я ничто другие интереснее меня. «Чтобы я не сделал, это ничего не делать. Все равно каждый раз приходится начинать сначала. Я ничего, ничего. Делай так, как ты хочешь». Один мужчина-беглец признался на семинаре, что чувствует себя ничтожеством, бездельником перед отцом. Когда он говорит «Со мной я разделен». Если способен думать, то только о том, как бы ускользнуть от него, куда деваться, все мои, мои аргументы и самообладание.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 Преимущественно родители одного с ним пола. Чаще всего, раз в рассказах об уходе детей из дому, мне приходится слышать фразу Родителя, уходишь очень хорошо, здесь станет свободнее. Ребенок, конечно, еще болезнее чувствует свою отверженность и еще сильнее злится на родителя. Подобного рода ситуация легко возникает с родителями, которые и сам страдают от той же травмы. Он поощряет уход, потому что это средство ему хорошо знакомо, даже если он этого не осознает. Заметное место в словаре беглеца занимают также слова «не существуют», «не существующие, например, на вопрос а «как у тебя с сексом?» или «какие у тебя отношения с таким-то человеком?» отвечает «их не существует», тогда как большинство людей ответят просто «как дела?» «идут неважно» или «отношения не складываются». Беглец любит также слова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 он считает, что должен терпеть до конца самые неприятные ситуации, словно у нее нет права дать отпор. Во всяком случае, он не видит вариантов спасения. Вот, например, девочка просит маму помочь разобраться в уроках и слышит ответ. Ступай к папе. Ты разве не видишь, что я за... занята, а ему нечего делать? Первая реакция отвергнутого ребенка будет мысль. Ну вот опять, я была недостаточно учтивой, поэтому мама отказала мне помочь. А затем девочка пойдет искать тихий угол, где может спрятаться от всех.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 В тот момент, когда каждый рассказывает, чему помог ему семинар, с большим удивлением обнаруживаю я присутствие личности, которую не заметил на протяжении двухдневного семинара. и спрашиваю себя, ну где же она пряталась все это время? Потом вижу, что у нее тело беглеца, что она устроилась так, чтобы не говорить и не задавать вопросов в течение всего семинара. И что сидела она все время позади других, стараясь не быть на виду. Когда я говорю таким ученикам, что они излишне застенчиво не отвечают почти неизменно, что им нечего сказать интересного, поэтому они не говорили. Действительно, беглец обычно говорит мало, иногда он не может говорить и говорит и говорит много, но пытаются утвердить свою значимость. В этом случае окружающие усматривают его высказывания гордыню. У беглеца часто развивается проблема кожи, что к нему, чтобы к нему не прикасались. Кожа – контактный орган, ее вид может привлекать или отталкивать другого человека. Заболевание кожи – это бессознательный способ оградить себя от прикосновения, особенно в тех местах, которые связаны с проблемой. Я не раз слышал от беглецов, когда ко мне прикасаются, у меня такое впечатление, словно меня вытаскивает из моего кокона. Рана отвергнутого ноет и заставляет его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 Я уже говорила выше, беглец не чувствует ни приятия, ни доброжелательности со стороны родителя, одного с ним пола. Это не обязательно означает, что родители отвергает его, это его, беглеца, личное чувство. Эта же самая душа могла бы прийти на землю для того, чтобы изжить травму унижения и воплотиться у тех же родителей, и точно таким же отношением к своему ребенку. С другой стороны, само собой, понятие, что беглец склонен переживать опыт отвергнутого больше,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 к малейшим замечаниям со стороны этого родителя и всегда готов решать, что это его отвергает. В нем постоянно развивается горечь, озлобление, нередко переходящее в ненависть. Так велико его страдание. Не забывай, что для ненависти требуется очень много любви. Ненависть это сильная и разочарованная любовь. Рана отвергнута столь глубока, что из всех пяти характеров беглец наиболее склонен к ненависти. Он легко минует стадию великой любви, чтобы. Отдать, отдаться великой ненависти. Это и есть показатель сильнейших внутренних страданий. Что касается родителя противоположно полу, то беглец сам боится отвергнуть. А его всячески сдерживает себя в своих действиях и высказываниях по отношению к нему. Из-за своей травмы он не может быть самим собой. Он прибегает к различным уловкам и предосторожностям, чтобы не отвергнуть его родителя. Он не хочет, чтобы его обвинили в том, что.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 противоположного пола, то обвиняет в этом себя самого и сам себя отвергает. Если ты видишь себя, э, в себе травму отвергнутого, то для тебя даже, если твой родитель действительно отвергает тебя, очень важно понять и принять следующую мысль. Именно потому, что твоя травма неизлечима, ты притягиваешь в себе определенного типа ситуации определенного родителя. До тех пор, пока ты будешь считать, что все твои несчастья приходят по вине других людей, твоя травма не может быть излечена.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 перебивает его, он мгновенно воспринимает это как доказательство, что его не стоит слушать. И привычно замолкает человек, неотягощенный травма отвергнутого. В такой ситуация тоже делает вот, что неинтересным оказалось его высказывание, но не он сам. Беглецу столь же трудно высказать свое мнение, когда его не спрашивают. Ему кажется, что его собеседники усмотрят в этом конфронтацию, отвергнут его. Если у него есть вопрос или просьба, кому то то этот человек занят, то он так ничего не скажет. Он знает, чего хочет, он не решает об этом попросить, считая, что это не настолько важно, чтобы беспокоить других. Многие женщины рассказали, что еще в отрочестве перестали доверять матери из страха не быть понятой. Они верят, что быть понятой значит быть любимой. Между тем, одно с другим не имеет ничего страшного. Любить – это значит принимать другого. Даже если не понимаешь его, из-за этого верования они становятся уклончивыми в разговоре. Получается, что они все время стараются уйти от предмета дискуссии. Однако боятся приступить к другому. Конечно, они ведут себя как а, не, только, так не только с матерью, но и с другими женщинами. Если